Ну что, поплывешь, Элька? Не, не, не надо. Что? Чувствуешь проблем? Ай! Кока воды. Чего ты? А хорошо, камеру не утопи. Блин, кого несет да Поднимайся! Все, приехали! Журчание ручейков а -а -а. Изглушительно <свят> <свят> Ранний весенний день А все-таки классно на природе ну, Судя по тому, то, что здесь нашлись тросики Маленькие, тоненькие Как раз вот для таких вот машинок То эта машинка здесь уже не первый раз проходила Точнее, не одна она только здесь проходила Судя по всему, с таким же результатом Но тросик не порван Так что машинки вернулись в лоно природы Туда наверх в горочку И все у них закончилось благополучно А перевязаться надо будет потом. Это понятно. Запанулся? Да. Натягивай. Ну, поехали быстрее! Пять машин на веревочках полезут достать. topa. От краса. Алёса Ромна. Ели куда пошла? Я ж думал Скажи слова. Стой! Стой! Э, Лев, иди сюда! Эли, иди сюда. Эли. Эли. Иди ко мне. И иди сюда, ты. Эли были, да. Не идет. больше половины у тебя чуть больше половины если кто-то все гарнины